мы ребенку явно не нравимся. Прошло 500 лет, и ничего не изменилось. Друзья, после того, как наш красавчик, пустынный волк, проехал с нами все это расстояние, мы хотим его продать. К нам подъезжают в каждой стране по несколько человек с предложениями купить машину. И вот очередная попытка у ребят его купить, а у нас его продать. Значит, изначально мы назвали цену 3000 евро. Но, короче, мы согласились сразу скинуть цену до 20, 2750. Простойку будешь Простой, Простойку будешь говорить? Почему? Что-то левое хочешь поменять? Колодки. А, брейк-пад. окей. Так как долго ты планируешь здесь? ты сегодня? Да, сейчас. Все, чувак, understand, обломался сразу. Я, я, Из Германии. Пробег. Короче говоря, самое раннее время, когда я могу купить только завтра. Я говорит, хочу эту, купить машину, но нет времени у вас. Ну что, как там нас продадим? Не знаю, то ли вымораживаться, что денег нет, типа сегодня мы не готовы, он говорит, завтра. да, он говорит, сегодня может не успеть там собрать, снять еще что-нибудь. Да пофигу нам, пускай успеет, успеет, как не успеет, не успеет. Займет, не успеет. если что. -то. Конечно. Вот, мы заплатили 50 евро за скорость, нам сделали визу за 10 минут. Так что сейчас едем в ресторан. Что ж, друзья, время обед. И сейчас а. мы приехали... Первый раз нормально пообедать в хорошем ресторане. Мы выбрали пятизвездочный отель и сейчас загрузимся в его ресторан смотри, и на очень канала. надеемся, канала. да, хорошо пообедать. Мы обедаем а шикарно. Все, а все почему? А, нет, ну смотри, мы сейчас а еще при чем... Нет, а почему мы работаем, мы обедаем в таком месте шикарно? Почему оно такое шикарно? Мы Потому что специально. у нас за спиной бесплатно просто вот так происходит все. Просто тут кроме нас никого нет. Все в костюмах, все в костюмах, в Все важные, капец. И сейчас еще народу стало гораздо меньше. Она пришли, тут просто на канал не слышно, вот такой вот Все выступали, все кушали. Ну, шикарное место. Видно, что весь бизнес африканский стекается сюда. Значит, поели, шведский стол, слава за цель заплатил. Все хорошо. Вот наш столик. Поели, попили и поехали. здесь пятизвездочный отель. Собирают всякие делегации, много оновских машин, много иностранцев, много людей, которые прям видно, что они такие какие-то президенты всяких стран соседних. И мы случайно попали на их семинар, когда они выступали, и заодно поели. И мы стартуем в город Джанне, чтобы смотреть те великолепные здания, которые нам обещали из э, глины, соломы и говна. Лагично, я бы Ребят, очень часто на дорогах Мали мы встречаем вот такой знак. Мы абсолютно не понимаем, что он означает. А написано, может, быть, может быть, здесь... -го года. Нам очень интересно. 100. Кто знает, что это? Напишите в комментариях, что означает этот знак. Ребят, мы находимся в Мали, в городе Сигу. Мы сюда приехали для того, чтобы посмотреть старинные храмы племени Дагонов. Но... Прикол оказался в том, что путеводитель нам показал храм, мы туда приехали, отказался совершенно современный храм. Мы спросили, показали фотографию из интернета, из достопримечательности попросили подсказать нам, где это. На что он на сосал, чуваки, здесь такого нету, давайте езжайте дальше в Джане, это все оттуда. Поэтому вот такой прикол из интернета оказался того, чего здесь на самом деле нет. И вот сейчас мы едем в Джане. и у меня за спиной мы видели нечто подобное. Но это понятно, что современное здание стилизованное под старину. Поэтому мы решили остановиться, маленько поснимать. Выглядит реально круто, потому что здания вот с такого стиля делаются из э, смеси навоза, глины и соломы. Но что-то похожее, по крайней мере, есть какой-то глиняный карьер, в котором сейчас... Классный, прикольный пруд. Посмотрите, как изменился, изменилась архитектура африканских деревень. Вот в Мале она такая, вся из глины. Все домики облеплены глиной, квадратные, никаких соломенных крыш. За редким исключением, вот какие-то такие сооружения, у которых есть соломенная крыша. Вот, видишь, они стоят на бревнах, эти домики. Mm -hmm. Вот зачем? Интерляция. Mm -hmm. Нет, и только эти. Вот они маленькие, стоят на бревнах. Рома встречает утро. Вода здесь, прямо скажем, та еще, поэтому э, во избежание дизентерии, желтухи, гепатита, да-да-да, да, да, пользуемся водой только из бутылок. Надеемся сохранить хотя бы частично свое здоровье. Ребята, мы едем в город Джанне, и по дороге нам осталось буквально 20 километров. Мы проезжаем вот такие вот деревни, которые нельзя просто не выйти и не, не посмотреть, не погулять по ним. Вот так вот быт Ой, древних догонов, племя гордое, свободолюбимое племя. Не, главное, смотри, какое сооружение очень странное, формы. То ли это храм. Это храм, храм, мечеть. Пойдемте посмотрим на нее. Ну да, вот это первое здание. Из глины, соломы и навоза. Вы понимаете, что вот прошло 500 лет, и ничего не изменилось. Слушай, да, вот она прям, смотри, Нет, ну, солома. Да, подновили. Нет, я имею в виду, что вот... Нет, это, э эти сооружения каждый раз подновляют. После Нет. сезона дождей. Это понятно. Я имею в виду, что идешь по деревне вот этой, ты понимаешь, что быт да, не, не изменился. Совершенно. Но появились пластиковые стулья. Да, подожди, а вот эти два громкоговорителя? Но появились громкоговорители. Но принципиально ничего не изменилось. А еще, глядя вот на то, где мы гуляем, Хочется, чтобы вы задумались о следующем. Насколько все относительно в этом мире. Вот мы, попадая под в, этом, в эти отели, в африканские, постоянно задумываемся о том, что как хорошо, как что у нас есть горячая вода. Но глядя вот на это, начинаешь задумываться. Не только, что хорошо горячая вода есть. Хорошо, что холодная вода есть. А у этих ребят, я так думаю, хорошо, что вообще вода есть. Поэтому, когда вам кажется, что вам чего-то не хватает, Подумайте о том, как живут вот эти люди. Uh -huh. А можно туда uh -huh. Можно. Ну-ну-ну-ну-ну. Банжур. Банжур. Ослики. О, вот это прикольно А Как там выйти-то? Она <laughs> А можно я туда загляну? Куда посмотрю Посмотрю просто. Ага какой-то камыш, ребят. Это, короче, хранилище для корма для скота. Сорти. Сорти. Мы ребенку явно не нравимся. Да, но многим другим детям мы нравимся. Ну, а а вообще ребята, вот это вот Мали, вот это вот Африка, вот та Черная Африка, которую я хотел. Культура Мали, раньше, собственно, я ехал. Начинается. А еще сегодня к вечеру догоны, если будут. Вот так вот. Заканчивается дорога. Начинается река Нигер. Вон там вдалеке стоит паром. Сейчас он придет, мы загрузимся и пойдем на пароме. Вот такая вот история. Пока нам предлагают сувениры. Ну, no, мерси. Не, мне же на такое не носит, Спасибо. Если ты на мотоцикле, твоя жизнь проще во всех отношениях. Например, не надо ждать парома. Все. Можно воспользоваться да, можно воспользоваться местной лодкой. Видишь, просто так взял. Сейчас он закинет мотоцикл внутрь и отвезет его. Вот и все. Наш паром подходит, помещается до три машины на паром, точнее машины и два грузовика. Что в целом нормально. Паром стоит 5000 песо, 5000 э -э, сев, примерно 10 долларов за две машины. Отчаливаем. Парень уже опускает понтон, чтобы мы могли съехать.